Мешает реклама? Жмите на крестик. Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о партнерской программе. Что это такое? Это возможность заработать в сети посредством чужих продуктов деятельности, такие как, например, видеокурс. Есть много инфобизнесменов, которые создают видеокурсы и предлагают всем желающим зарабатывать на них. Все очень просто, вам дается партнерская ссылка, если кто-то купит курс через эту ссылку, вы получите свои проценты от 30 до 40. Да? То есть, если курс стоит 100 долларов, вы получите около 30. Покажу все на своем примере. Вот у меня на канале есть такой раздел обзор видеокурс на видеокурсы. И здесь можно видеть ссылочку такую, да? то есть, если кто-то нажмет на эту ссылочку для заказа или перейдет по одной из этих ссылок, то и закажет этот курс, то я получу свои деньги. Вот здесь у меня есть такой личный кабинет от Евгения Попова. Можно видеть, что я заработал уже 1622 рубля за некоторое время, ровно месяц назад я открыл этот канал и уже вот, скажем, заработал какие-то деньги. Значит, что здесь есть в этом кабинете? Вот на главной странице здесь можно видеть, что всего оплаченных заказов 3 и мои комиссионные составляют 1600 рублей. Я могу заказать выплату. Здесь есть очень много интересных вещей, скажем, партнерские ссылки. Да, то есть это вот те ссылки, через которые вы будете продавать и вам будут сюда приходить деньги. Здесь есть ролик для, каждой, скажем, для каждого раздела, можно посмотреть о чем он и что это такое. Вот здесь вот находятся ссылочки ваши. То есть, если кто-то придет, вот здесь мой игр двою, да, видно, это моя ссылочка. Если кто-то придет через нее и купит, то я получу свои деньги. Все это на самом деле очень легко и приносит неплохую прибыль. Вот если заинтересуетесь, вот здесь в левом нижнем. Углу будет такой квадратик, можно нажать, перейти по ссылке. Или же внизу под видео у меня тоже будет размещена ссылка вот сюда. вот. То есть здесь вы просто можете почитать, что такое партнерская программа, посмотреть ролик. Все это надо, конечно, почитать желательно. И уже вот здесь в конце можно будет зарегистрироваться, получить вход, пароль к своему кабинету. И начинать каким-то образом думать, как вы эти ссылочки будете распространять. Да? Или это контекстная реклама, или это ваш сайт, или это ваш канал на YouTube. Есть много всяких вариантов. Вот я, например, еще на свой сайт собираюсь тоже поставить это все. Вот ссылочки. У меня есть такой блог, где я веду видеоблог, как я зарабатываю. Если интересно, тоже можете зайти посмотреть. И вот, собственно, все, что я хотел сказать. Эта система очень интересная, потому что она, как бы, эти курсы, это просто один из примеров партнерских программ. Их очень много, и из них можно очень хорошо зарабатывать. И желаю всем удачи. Пока.